Доброго времени суток, дамы и господа! Возможности оплаты World of Warcraft и других товаров Этот вопрос довольно-таки часто гуглится Довольно-таки часто людям задаются вопросом А как оплатить вов на текущий момент? А можно ли как-то оформить 12-месячную подписку? Ведь там такой мощный Мурлок, на котором хочется покататься хотя бы чуть-чуть Небольшая лазейка была найдена довольно-таки недавно, и об этой лазейке мы поговорим в данном видео. Для этого переходим в окно браузера и смотрим, что вообще то есть, происходит при попытке оформления 12-месячной подписки. Стоит сказать заранее, у меня аккаунт привязан на RF, и VPN на текущий момент не включен. Вот она вылезла предложение. Воспользуйтесь специальным предложением оформить подписку. Кликаем «Оформить». Что у нас получается? Да, все цены в евро, как мы помним, довольно-таки недавно все это было переделано. Кликаем, окей, оформить подписку 132 евро. Что у нас получается? Кликаем, ждем, выбираем нашу учетную запись, на которой мы играем, конечно же. И для оплаты подписки некоторые способы оплаты не подходят. То есть нет какого-либо выбора даже по. Оплаты. Вообще ничего нет абсолютно. Просто пустота. Теперь кликаю пару-тройку раз назад и включаю VPN. Включил VPN, обновил страничку и давайте долистаем до 12-месячной этой акции. Оформить подписку. Оформить подписку. Выбираем нашу учетную запись. Нажимаем «Продолжить». И теперь мы можем выбрать хотя бы способ оплаты. Мы можем ввести банковскую карту, которая нам интересна. Кликнув там «Продолжить», можно ввести ее данные. Я не буду ниже опускать, потому что там мой адрес указан. Не думаю, что вам его нужно знать. Можно выбрать PayPal, который, например, зарегистрирован не на Российскую Федерацию. Можно воспользоваться любой еврокарточкой, которая сделано не на территории РФ. И в целом, таким образом, люди спокойно себя оплачивают, покупают эту подписку на 12 месяцев за 132 евро. Вопрос только заключается в том, как вы этому человеку будете отдавать свои рубли. Ну, быть может, у него есть какие-то родственники в России, быть может, у него есть там российская карточка, на которую вы сможете перекинуть 8 или 8,5 тысяч рублей примерно. Такой курс, если... Я не прав, поправьте в комментариях. Так что как-то так. Неплохая лазейка, довольно-таки интересная. Прикроют ли ее или это сделано компанией Blizzard специально, чтобы хоть как-то еще больше денег получить, вопрос довольно-таки интересный. Что ж, надеемся на лучшее, то, что ничего это не прикроют. Само собой это видео я хотел построить чуточку иначе, но спросив у двух людей о возможности такой оплаты для меня. У одного нет денег на карте на текущий момент, а у второго смски от банка не приходят. Ну что ж, настанет время, и я буду бегать на этом мурлоке. Как-то так, побегаю на нем на стриме какое-то время. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!